Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Пожалуйста, прежде чем мы начнем, уточните, все ли в порядке со связью. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс наш общий чат. Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, минус. Будем с вами начинать. Меня зовут Романова Юлия, я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы проводим вебинар для участников закупок. Мы начинаем с вами серию практикумов вебинаров. И первый вебинар у нас с вами посвящен подаче заявки на участие в закупке. Мы с вами рассмотрим порядок подачи заявки на участие по процедуре в рамках 44-го федерального закона. И поговорим с вами также про подачу заявки с учетом требований 223 федерального закона. Так как у нас с вами практикум, у нас не будет никаких презентаций, у нас с вами не будет теории, у нас все знания будут носить прикладной характер, поэтому работать мы с вами будем сразу на электронной площадке. Сейчас я включу демонстрацию экрана, попрошу также вас ответить. Видно или нет мой рабочий стол. Сейчас... Так. Поставьте, пожалуйста, плюс, если все хорошо. И подключился мой рабочий стол. Мы с вами будем переходить уже к работе. Жду ваших ответов. Отлично, отлично вижу. Спасибо большое. Итак. А основная работа, с которой сталкиваются участники закупок уже после регистрации, это определение собственно, алгоритма по работе с различными видами процедур, аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений и так далее. И, собственно, здесь участнику закупок уже на первых порах необходимо понимать, а в чем же отличие участия в закупках по 44 федеральному закону от участия в процедурах по 223 федеральному закону. Сейчас я буду демонстрировать подачу заявки. И параллельно я прошу вас задавайте все вопросы, которые, возможно, у вас будут появляться. И сейчас мы с вами заходим в личный кабинет. Итак, шаг первый. Для того, чтобы э, поучаствовать в закупке, необходимо зайти в личный кабинет. Э, предварительно мы с вами предполагаем, что мы зарегистрировались на сайте Единой информационной системы, а для того, чтобы поучаствовать в закупках по 44-му федеральному закону, я напоминаю, что необходимо зарегистрироваться на сайте Единой информационной системы. И выбрали предварительно закупку. Возьмем вначале с вами процедуру электронного аукциона по 44-му федеральному закону. Итак, я захожу в личный кабинет, для этого использую кнопку «Вход». Мы с вами работаем на одной из федеральных электронных площадок. Это площадка рт «Тендер». Здесь мы с вами... Выбираем соответствующее, соответствующее направление 44-й федеральный закон, выбираем поставщик Россия и заходим в личный кабинет. Напоминаю, что при входе в личный кабинет для работы в рамках 44-го федерального закона мы используем кнопку «Вход через ЕСЯ». И здесь мы выбираем наименование компании, далее уже непосредственно выбираем саму организацию. Если у вас организация одна, то здесь у вас в списке, соответственно, будет отображаться только наименование одной компании. Далее при входе в личный кабинет происходит проверка сведений, которые у вас есть в единой информационной системе, соответствие требованиям по 44-му федеральному закону, соответствие требованиям для участия. Ну и, соответственно, после предварительной верификации происходит вход в личный кабинет. Ну, естественно, данные проявляются только по номинальным признакам. Итак, здесь мы с вами находимся сейчас в разделе «Поиск закупок». Для того, чтобы поучаствовать в закупках на примере 44-го федерального закона, на примере электронной площадки, которая входит в перечень федеральных электронных площадок, это стендер мы с вами выбираем раздел «Закупки». Далее обращаемся к «Поиску закупок». По умолчанию сразу мы переходим в этот раздел и здесь мы выбираем ту закупку, которая нас интересует. Сразу хочу уточнить, что вот особенность, например, этой электронной площадки, она заключается в том, что здесь отображаются те процедуры, в том числе, которые сейчас, в данный момент времени, в техническом таком статусе находятся, как публикация извещения. Поэтому иногда, когда вы переходите в закупку, которая вроде бы находится на этапе подачи заявок, нет кнопки «Подать заявку». Но это вот такой небольшой технический момент, который свойственен именно данной площадке. Здесь, когда... Мы выбрали интересующую закупку, а я напоминаю, что вы можете использовать, например, различные фильтры для поиска процедуры, если заранее вы не определились с закупкой. Если заранее вы выбрали, выбрали процедуру, то, соответственно, здесь вы выбираете, например, номер. Нашли закупку в ЕИС, скопировали номер процедуры и по этому номеру вы находите уже целенаправленную закупку на сайте той электронной площадки, где она проводится. И вот здесь мы с вами видим соответствующую процедуру. Для подачи заявки можно сразу перейти в форму подачи заявки, то есть нажать на соответствующую ссылку в разделе «Навигация», «Подать заявку». И это тот вариант, когда вы уже документацию изучили, когда у вас уже фактически есть готовая заявка, осталось только документы подгрузить на электронную площадку. Другой вариант, когда нужно дополнительно изучить все-таки сведения по процедуре. Вы нажимаете на номер закупки, который находится слева, и здесь при необходимости вы видите дополнительно всю ту информацию, которая... Uh, у вас uh, точно так же была, например, на сайте единой информационной системы. И здесь же можно нажать на кнопку «Подать заявку на участие», и вы перейдете в форму подачи заявки. Сейчас хочу отдельно остановиться на форме подачи заявки, для того, чтобы в дальнейшем сравнить, чем же подача заявок по процедуре электронный аукцион в рамках 44-го федерального закона отличается от процедуры подачи заявки по 223-му федеральному закону. Уже находясь в форме подачи заявки, мы видим краткую информацию по самой закупке, мы видим сведения в части наличия например, различных преимуществ, преференций, а по закупкам с учетом требований 44-го федерального закона могут предоставляться различные преимущества и преференции участникам процедуры. Здесь обратите внимание, опять же, можно в любой момент вернуться к форме извещения, просмотреть документацию путем нажатия на ссылку с указанием номера извещения. Краткое наименование закупки, способ закупки, все это доступно здесь же. Здесь же есть сведения по начальной максимальной цене, по организатору процедуры. Размер обеспечения заявки. Один из ключевых моментов, который следует учитывать при подаче заявки. 44-й федеральный закон предполагает наличие Трех видов обеспечений. Они могут быть установлены, могут быть не установлены. Но для того, чтобы поучаствовать в процедуре, необходимо учитывать, установлены или нет различные виды обеспечений. Например, по э, конкретной процедуре, которую мы с вами взяли в качестве примера, обеспечение заявки не установлено. Обеспечение заявки – это своего рода гарант того, что участник, признанный победителем, со своей стороны э, подпишет контракт в случае, если закупка перейдет уже а, к заключению контракта именно с вашей организацией. В данном случае этот барьер а, для участника не установлен, поэтому можно смело переходить а, уже далее к следующему этапу, непосредственно к заполнению заявки и а, к подгрузке необходимых документов. Здесь а, важный момент. Установлены преференции по процедуре. Это преференции в отношении приказа номер 126Н. По закупкам, которые проводятся с учетом требований Закона о контрактной системе и с учетом требований 223 федерального закона, могут быть установлены различные преференции преимущества. В частности, преференции касаются различных закупок, которые проводятся с применением норм национального режима. И в части применения норм национального режима при осуществлении закупок здесь целесообразно говорить о трех основных направлениях. Это направление по ограничению допуска иностранных товаров, по условию допуска иностранных товаров и, соответственно, тех услуг либо работ, оказываемых, выполняемых иностранными лицами. И э, также устанавливается по отдельным группам товаров э, запрет в отношении поставки иностранных товаров в работ, оказываемых э, отдельными э, иностранными лицами. И вот здесь мы видим, что установлены условия допуска. В части применения национального режима по национальному режиму предусмотрены в рамках этой закупки преференции тем участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложение поставки товаров в соответствии с приказом номер 126Н. Рекомендую отдельно обратить свое внимание на этот приказ, потому что там содержится и перечень тех товаров в котором могут применяться преференции, и условия допуска соответствующих товаров. Если говорить кратко, то по определенным товарам предусматриваются преференции, в отношении а, товаров Евразийского экономического союза, в том числе в отношении российских товаров. И а, в данном случае при проведении электронного аукциона а, действие будет следующим. Если участник предлагает в составе своей заявки товар российского происхождения и в итоге он одерживает победу, то контракт будет заключаться именно по той цене, которую предлагает участник закупки. Если а, по Контракту по данному аукциону предлагается к поставке, например, китайский товар, то от цены победителя, в случае если одержит победу именно участник с китайским товаром, будет удержано 15 Вот такой вот механизм работает по электронному аукциону, по другим видам процедур там. Происходит а, другое а, применение в части оценки а, предложения участника в отношении цены. И а, что нам дает вот эта вот информация? Нам эта информация дает как раз сведения к размышлению, к размышлению о том, какую цену мы можем предложить в итоге. Если мы поставляем российский товар, до какой цены мы в ходе участия в электронном аукционе готовы будем снижаться, или если мы предлагаем иностранный товар, до какой цены нам будет оптимально участвовать в закупке. Далее, для себя уже здесь, на этом этапе, я рекомендую предварительно понимать, какую цену нам будет оптимально предлагать в ходе торгов. И вот эту вот цену, важный момент, при участии в электронном аукционе на стадии заполнения заявки мы нигде не указываем. Мы эту цену держим условно в голове и уже двигаемся исключительно от наших соображений цены. Вернемся к заполнению заявки. Преимущество. По данной процедуре указано, что преимуществ нет. Могут быть установлены в отношении закупки, в отношении электронного аукциона, на нашем примере. Преимущества, например, для отдельных категорий организаций. Какие категории организаций по 44-му федеральному закону попадают под преимущества? Это, например, организации инвалидов, организации предприятий уголовно исполнительной системы, и организации, субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Причем СМП социально и социально ориентированные некоммерческие организации, они всегда идут в паре. Поэтому если предоставляется преимущество для СМП и СОНК, то в этом случае они всегда будут указаны вместе, две организации будут прописаны вместе. Поэтому будьте внимательны и в отношении уже установленных преимуществ для организации необходимо принимать решение в части участия. Что касается преимуществ для СМП, ну, те, кто у нас сегодня участвует в вебинаре, я знаю, что есть среди вас субъекты малого предпринимательства. Так вот, в случае, если вы нашли закупку, которая проводится для участия СМП и сонка, имейте в виду, что поучаствовать могут исключительно такие организации. Поучаствовать другие компании, которые не относятся к данным типам организаций, уже не могут. И, соответственно, в этом и заключается одно из преимуществ участия в процедурах для СМП Сонка. То есть фактически, например, крупный бизнес уже в такую процедуру не зайдет. А даже если поучаствуют представители э, организации крупного бизнеса, то э, в этом случае заказчик при рассмотрении заявок обязан будет такую заявку отклонить. И мы с вами переходим к самому интересному. Собственно, а как же правильно заполнять заявку на участие? В рассматриваемом нами примере мы с вами взяли электронный аукцион. Здесь необходимо учитывать, что электронный аукцион – это специфичная закупка в плане составления заявки. Заявка делится на две части. Первая часть заявки, и мы ее видим с вами на площадке, я сейчас ее выделяю, и вторая часть заявки. Во второй части заявки – и в первой части заявки указывается разная информация. Так что же мы с вами прописываем в первой части заявки? В первой части заявки, обратите внимание, всегда есть согласие. Согласие участника закупки на поставку товара, на выполнение работы или оказание услуги на условиях, которые предусмотрены документации по электронному аукционе. И э, важный момент. Вот это вот согласие – это неотъемлемая часть первой части заявки. Согласие будет указано э, всегда в форме заявки, причем независимо от э, того, на какой электронной площадке вы участвуете. Это может быть наш пример, э, ртс ТЭНдер, может быть, например, Сбербанк, это может быть электронная площадка, например, Росельторг. И э, обязательное требование законодательства э, закона о контрактной системе это наличие в первой части заявки согласия участника закупки. С своим согласием, участник закупки выражает э, намерение по результатам процедуры заключить контракт. Участник согласен на выполнение работ, оказание услуг либо поставку товара. И э, в этой части, когда вы участвуете в процедуре, э, несмотря на то, что в аукционной документации вы найдете требование о том, что необходимо в первую часть заявки приложить согласие, имейте в виду, что вот того согласия, которое вы сейчас видите, его будет достаточно. Не нужно отдельно формировать согласие, не нужно его прикладывать в первую часть заявки, это требование является излишним. То согласие, которое у вас есть на электронной площадке, его ровным счетом достаточно. Не тратьте свое время на э, издание согласия под конкретную процедуру по 44-му федеральному закону. И вот, кстати, забегая вперед, 223 федеральный закон, он как раз может... Говорить о том, что, точнее, те закупки, которые проводятся с учетом требований 223 федерального закона, они могут требовать согласия под конкретную процедуру. Здесь уже мы действуем по ситуации, но в большей части случаев такое требование будет являться правомерным. Так, сейчас посмотрю, какие у нас вопросы Поступили? Так, вопросов пока у нас нет, поэтому мы с вами продолжаем. Далее, следующий этап. При заполнении первой части заявки учитывайте, что в первой части заявки помимо согласия может требоваться, могут требоваться сведения по наличию конкретных показателей. Конкретные показатели могут требоваться по товару, по материалу при заключении собственно, любого контракта по итогу, при участии в любой закупке. И вот здесь мы уже исходим конкретно из требований аукционной документации. Если в аукционной документации вы увидели, что помимо согласия в первой части заявки установлено требование, конкретные показатели по товару, то в этом случае необходимо обязательно предоставить в виде отдельного файла сведения об указании конкретных показателей по товару. Причем, если, например, вы увидели, что аукцион на поставку товара заказчик уточнил, какие именно требования указаны по конкретным показателям по товару, то в этой ситуации нужно придерживаться исключительно этих требований. Другая ситуация, когда у вас возникает при изучении технического задания, либо при наличии вопросов, возникают, точнее, вопросы при изучении документации закупки, при изучении технического задания, в этой ситуации я рекомендую всегда до подачи заявки, если это... Разрешено по времени, если у вас остается необходимое время, направить запрос о разъяснении и получить ответ. И уже действовать, исходя из ответа. Да, запись вебинара будет. Далее. Определенные закупки. Например, закупки на оказание каких-либо услуг где фактически не требуется какой-либо материальный результат по процедуре, где не требуется поставка товаров, не используются материалы при выполнении услуг, вполне возможно, что такая процедура она будет содержать требования только согласия. И в этом случае, если вы открыли документацию, изучили и в отношении первой части заявки не увидели иных требований, кроме как согласия в первой части заявки, необходимо будет оставить то согласие, соответственно, которое у вас уже есть и перейти к заполнению второй части заявки. Это, пожалуй, самый простой вариант участия в закупках, когда, собственно, даже не требуется фактически заполнять первую часть заявки. То, что э, на площадке всегда есть раздел, который посвящен конкретным показателям товара, пусть вас это не смущает. Всегда на каждой электронной площадке есть некая универсальная форма заявки на участие, которую нужно заполнить, исходя из тех требований, которые указаны в документации закупки, э, в требованиях информационной карты в отношении первой, в отношении второй части заявки. В случае, если вы все-таки увидели, что требуются конкретные показатели, здесь изучаем документацию закупки, изучаем техническое задание и составляем свою первую часть заявки. Важный момент. Первую часть заявки необходимо подготовить в виде обычного документа, например, в формате Word. Подписывать документ, ставить печать, Выпускать первую часть заявки, точнее готовить первую часть заявки на бланке организации не нужно. Это требование является исчерпывающим, и собственно оно не может это быть установлено по первой части заявки при участии в электронном аукционе в рамках 44-го федерального закона. Суть составления первой части заявки заключается в том, в том, что при необходимости, если это требование указано в аукционной документации, поставщик указывает конкретные показатели товара, которые соответствуют значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак только при его наличии. Вот здесь, в части заполнения заявки, мы с вами не берем какой-то конкретный пример, потому что вы все из разных сфер, соответственно, какое-то универсальное решение, какое-то универсальное решение достаточно сложно подобрать. Но скажу несколько общих правил. Что касается заполнения заявки, всегда изучайте инструкцию по заполнению первой части заявки. Если при оформлении заявки, при оформлении технического задания, точнее, заказчик использовал различные математические символы, знак «больше», «меньше» или «равно», круглые скобки, квадратные скобки и так далее, Обязательно читайте в инструкции, как правильно э, читать, собственно, эти символы и заполняйте э, строго э, свою заявку э, с этими требованиями, которые указаны в инструкции с учетом правил чтения математических обозначений. Если вы, являясь специалистом в своей сфере, видите, что заказчик, прошу прощения, написал полную ересь, что э, здесь есть какие-то ошибки, в этом случае нужно обязательно направлять запросы разъяснений и требовать, чтобы заказчик внес изменения, если речь идет о каких-то ключевых моментах, которые нужно обязательно отразить. И в дальнейшем уже составляйте свое техническое предложение, свою первую часть заявки с учетом этих требований. И фактически при заполнении первой части заявки вы указываете только конкретные показатели по товару, если это требование было установлено. Вот возьму простой пример. Например, требуется поставить масло сливочное. Заказчик дал техническое описание масло сливочное жирностью, например, не менее 82,5%. Что это означает? Это означает, что ну, с большей долей вероятности, например, есть инструкция, в инструкции мы уточнили, как правильно заполнять заявку, и увидели, что в случае указания числового значения с обозначением «не менее» участник вправе указать числовое значение, которое будет являться не менее, чем указанное число. И в этом случае фактически участник... Указывает, например, масло, масло сливочное, жирностью и обязательно приводит конкретное значение. Например, 82,5% или условно 85% и так далее. То есть исходим уже конкретно из требований. Обязательно учитывайте требования, которые изложены в инструкции в отношении обозначения «не более, не менее». Ввиду того, что обозначения не более, не менее, в иных случаях входят в крайние значения, то есть вот то число 82,5 на нашем примере, оно будет входить в крайние обозначения, которые мы можем указать, или напротив оно может не учитываться. Например, 82,5 оно не будет учитываться, а уже следующее значение, условно, 82,6, оно уже будет входить в требуемые значения. Вот эти вот нюансы, их нужно обязательно учитывать при заполнении заявки. Другой важный элемент – это указание страны происхождения товара. Это обязательное требование, оно присутствует на сегодняшний день повсеместно при участии в закупках и по 44-му закону, и при участии по 223-му федеральному закону. Неважно, применяется национальный режим или нет, нужно всегда указать страну происхождения товара. И вот здесь, используя фильтр на примере конкретной площадки, вы выбираете страну происхождения товара, ну, например, Российская Федерация. И ä, помним, что по этой закупке у нас применяются преференции, соответственно… Если мы поставляем товар российского происхождения, то 15% в итоге удержано не будет с нашей цены контракта. Мы будем заключать контракт ровно по той цене, которую мы предлагаем. И если мы, например, предлагаем э, товар Китай, э, происхождение Китай, то э, в этом случае мы к своей цене, э, которую мы плани э, планируем для участия в закупке, прибавляем еще 15% для того, чтобы впоследствии в случае победы не уйти в минус. Далее, здесь хочу еще остановиться на одном важном моменте в отношении страны происхождения товара. Что касается заполнения конкретных показателей товара, мы этот документ заполняем предварительно, мы его прикрепляем в соответствующий раздел, именно вот в этот блок конкретные показатели товара. Мы нажимаем на прикрепить документы, далее уже выбираем документ, который относится к первой части заявки. Вот условно я его назвала номер один. Можно назвать первая часть заявки, здесь не принципиально, только вы определяете, как назвать этот документ. Но по наименованию вашей организации называть э, документ точно не нужно. И вот здесь, когда вы заполняете первую часть заявки, э, в самой заявке нужно указать сведения также по наименованию страны происхождения товара. Вообще, если вы укажете только здесь страну происхождения товара, это тоже, в принципе, ошибкой являться не будет, потому что по факту у вас будет указана страна происхождения товара, но все-таки ввиду различных технических особенностей электронных площадок, ввиду того, что, к сожалению, здесь ну, бывают такие случаи, что э, сведения обновляются и информация не зафиксирована, то есть здесь не выбрана страна происхождения товара, а, сведения я все-таки настоятельно рекомендую указывать и в самом документе, который вы прикрепляете. Можно это сделать следующим образом. Например, масло сливочное, далее торговая марка, если она есть, либо если ее нет, через запятую указывайте «производство Российской Федерации». В отношении страны именно России – Рекомендую указывать не сокращенно, рекомендую указывать не РФ, а полностью Россия или Российская Федерация, ввиду того, что Республика Филиппина, например, тоже имеет такое же сокращение, как и Российская Федерация РФ. И, соответственно, здесь уже можно придраться к тому, что заказчик может придраться к тому, что не указана точно страна происхождения товара. Отдельно хочу остановиться на вопросе, который опять же касается страны происхождения товара, когда есть разночтение. Например, в документе указан Китай, условно какой-то товар, запятая страна происхождения товара, Китай, или... И, соответственно, здесь страна происхождения товара, например, указана Российская Федерация. То есть прямое разночтение между информацией, которая указана в первой части заявки. Каким же сведением будет отдаваться приоритет? Приоритет будет отдаваться той информации, которая указана у вас в заявке. Но в отдельных случаях... Например, это касается 223 Федерального закона. Все-таки не рекомендуется отдельно, вообще не рекомендуется указывать разную информацию. Нужно, чтобы все соответствовало значениям, требованиям. Если буквально просто вчера встретила такой пример, когда участник по 223 Федеральному закону он указал своей заявке одну страну, на площадке выбрал другую страну. Здесь, опять же, будет отдаваться приоритет той стране, которая у вас указана в самом документе. Поэтому такие моменты учитывайте. Но по 223 федеральному закону тоже встречаются отклонения ввиду несоответствия информации. Поэтому в данной ситуации участнику еще порой приходится доказывать, что сведения указаны. Им верно, например, на площадке был какой-то сбой. Итак, в первой части заявки мы нигде не конкретизируем наименование своей компании, не прикладываем сведения на бланки, не ставим подпись, печать в нашу форму заявки. То есть В отношении первой части заявки указание исключительно сведений по товару и страны происхождения этого товара будет достаточно. Эскиз, рисунок, чертеж фотографии, но изображение товара мы прикладываем при наличии. Если первая часть заявки не предполагает, кроме согласия, ничего, не предполагает заполнение формы, то в этом случае мы вот этот раздел, конкретные показатели, оставляем пустым. В любой момент, если вы, например, ошиблись, можно документ переподкрепить, Нажать на крестик, документ будет удален, прикрепляйте новый документ. Далее, переходим ко второй части заявки. Во второй части заявки частично сведения об участнике закупки будут здесь указаны. Это такая мини-карточка вашей организации. Это те данные, которые у вас есть в единой информационной системе, это сведения, которые у вас есть на электронной площадке. Наименование компании, контактные данные, номер телефона. Далее, следующий раздел – идентификационный номер налогоплательщика, учредителя, членов коллегиально исполнительного органа, лица исполняющие функции, единоличного исполнительного органа, участника закупки. Длинно, непонятно звучит, но на самом деле все просто. Здесь мы указываем номера ИНН участников, либо учредителей организации, номер ИНН руководителя э, организации. Можно это сделать следующим образом. Петров, например… Петр Петрович, а, указываем его личный номер ИНН, и а, далее в скобках даем расшифровку, кем это лицо является в компании. Например, он единственный учредитель, он же генеральный директор. Здесь мы таким вот образом даем сведения по нашим участникам организации, либо учредителям и руководителю организации. Если несколько в компании участников, то мы все их перечисляем через запятую, ну, либо в столбик. Здесь уже нет принципиального значения. Другой вариант, когда, например, у вас есть уже заготовленный пакет под вторую часть заявки, пакет документов, и вы знаете, что там, например, в этом пакете есть у вас сведения по номерам ИНН учредителей, участников, генерального директора. В этом случае можно здесь указать следующим образом: смотри приложенный файл. Ну вот сразу хочу отметить, что именно на этой электронной площадке. Сведения предоставляются в таком вот виде. Другие электронные площадки просто в отношении этого раздела во второй части заявки предполагают прикрепление дополнительного файла. Поэтому здесь или указание отдельно в окне только номеров ИНН. Поэтому здесь мы смотрим по ситуации, но суть от этого не меняется. Вот эти сведения в части ИНН, учредителей, участников, руководителей организации, они являются обязательными. Ограничения. Смотрим, какие же ограничения есть ли они по закупке. Ограничения всегда тоже будут предусмотрены в отношении второй части заявки. Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. То есть могут быть установлены преимущества, могут быть установлены ограничения. Ограничения как раз означают то, что, преиму... то, что данная процедура проводится исключительно для указанных видов организаций. Субъекты малого предпринимательства социально ориентированные некоммерческие организации. И вот здесь, казалось бы, опять же возникает вопрос, а каким образом организация, например, подтверждает то, что она относится к субъектам малого предпринимательства. На сегодняшний день все просто, все, этот вопрос практически полностью автоматизирован. И здесь участник, если он относится к СМП, например, при помощи одной всего лишь кнопки, одного клика, формирует декларацию СМП. И далее эту декларацию можно просмотреть. Декларация универсальный характер носит, здесь не указывается наименование вашей организации, но так как сведения во второй части заявки уже указаны по наименованию организации, поэтому понятно, что декларация относится к конкретной компании. Если бы, например, организация относилась к социально ориентированным, то точно так же мы кликали бы просто напротив другого наименования и формировали бы соответствующую документацию. Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, также ограничение условий допуска в соответствии с требованиями, установленными 14-й статьей. Эта статья 44-го федерального закона говорит нам о том, что есть отношение закупок к национальный режим. И здесь он применяется, об этом мы уже узнали, исходя из установленных преференций в размере 15%. И в этой части... Мы обязательно обращаем внимание на, опять же, информационную карту по закупке. Мы смотрим, а что же необходимо нам предоставить в составе второй части заявки для того, чтобы подтвердить соответствие нашего товара требованиям. Именно на конкретном примере, здесь большей долей вероятности, если мы откроем документацию заводки, мы увидим, что требуется декларация в отношении поставляемых товаров, декларация о стране происхождения товара. Если вы видите сведения о том, что нужно предоставить декларацию о стране происхождения товара в произвольной форме, без указания каких-либо конкретных форм, то вы, опять же, в виде обычного вордовского документа перечисляете Наименование стран или страны происхождения ваших товаров. И вот здесь просто был, можно было назвать вордовский документ декларация о стране происхождения товара и соответствующие сведения, например, товары российского происхождения отобразить в этой декларации. Установленной формы нет. Если предусмотрены какие-либо другие... И нормативно-правые акты, то есть идет уже не про, например, приказ 126Н, а, например, про запрет на допуск иностранной продукции и требуется в составе заявки предоставить выписку из реестра соответствующей продукции, например, реестра российской продукции, то сюда вы уже прикладываете другой документ, не декларацию, а соответствующую выписку. В случае, если она у вас есть. И, в случае, если это актуально для конкретной процедуры. Если э, национальный режим, нормы национального режима не применяются, то в этом случае вы уже э, сюда никакие документы не прикрепляете. И, собственно, на отдельных площадках данный раздел, он попросту будет не э, отображен, он отображаться не будет, и, соответственно, вы далее заполняете заявку. Следующий пункт декларация о соответствии участника закупки требованиям по пунктам 3.9 части 1 статьи 31-44 федерального закона. Это статьи, точнее статья и пункты о соответствии так называемым единым требованиям. И вот здесь вы всегда можете просмотреть декларацию. Декларация формируется в автоматическом режиме. Опять же, никаких действий от поставщика не требуется, пока еще пока еще нет соответствующих изменений. И э, декларация достаточно объемная, но всегда вы можете ее открыть, просмотреть. То есть здесь мы тоже ничего не делаем. Следующий пункт. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в соответствии с пунктом 4, э, часть 5, статьи 66, 44 федерального закона. Речь идет про решение о сделки. Вот это решение мы с вами прикладываем изначально при регистрации, на при регистрации на сайте единой информационной системы и на электронную площадку. Оно тоже будет в автоматическом режиме подгружаться, когда заявка будет рассматриваться в отношении второй части заявки. Для чего же здесь этот раздел в таком случае отображается? Этот раздел отображается на тот случай, например, если у вас какие-то данные вашей организации изменились. Если, например, у вас увеличена была сумма одной сделки, которую вы заключаете по результатам проведенного, например, аукциона или других видов процедур. В этом случае вы конкретно под участие в этой закупке можете прикрепить соответствующее решение, добавить документ. Если у вас в этой части актуальные сведения есть в вы точно так же этот раздел пропускаете, не заполняете, оставляете его пустым. Сведения на этапе рассмотрения вторых частей заявок поступят заказчику. Если, например, у вас в целом изменился объем, размер крупной сделки, то в этом случае я рекомендую актуализировать информацию на сайте единой информационной системы и сделать это нужно обязательно до окончания срока подачи заявок на участие в этой закупке. То есть если уже новое решение будет актуально именно для этой процедуры. И в дальнейшем новое решение оно будет направляться э, при участии в других э, закупках заказчику на соответствующем этапе рассмотрения либо заявок, если заявка из одной части, либо э, на этапе рассмотрения вторых частей заявок, если заявка на процедуру состоит из двух частей, например, конкурс и наш пример аукцион. Требования к участникам закупки, если дополнительные требования установлены, то сюда мы добавляем соответствующий документ, э, действуем ровно исходя из требований, э, которые изложены в информационной карте. Оплата комиссии оператора. Вот здесь будьте внимательны, есть разная практика на сегодняшний день у электронных площадок. Мы с вами знаем, что тариф операторам списывается в случае, если организация является победителем. Тариф максимум может составлять 5000 рублей. И вот, например, данная площадка предполагает указание реквизитов специального счета для оплаты комиссии оператора из сохраненных банков. Те банки, которые у вас есть, которые актуальны, где у вас открыт специальный счет, вы э, можете выбрать. Если один банк, то, соответственно, его вы выбираете из списка. Э, специальный счет согласен на списание комиссии оператора со специального счета. Иные электронные площадки, они по завершению процедуры, когда уже определен победитель, э, выставляют счет победителю. И Если этот счет не оплачен, то в дальнейшем блокируется возможность участия в новых закупках. Далее. И, собственно, на этом завершается подача заявок. Дополнительные документы. Сюда вы прикладываете документы исключительно в отношении конкретной процедуры. В частности, такое некое универсальное требование, которому я рекомендую соответствовать, это приложение сведения об участнике закупки, карточки компании, где вы укажете полные реквизиты вашей организации, в том числе и банковские реквизиты, которые в дальнейшем случае вашей победы необходимо будет заказчику включить в проект контракта. И если ваша организация находится на упрощенке, то есть применяете упрощенный систем налогообложения, то тоже этот документ я рекомендую вот сюда вот добавить. Это некий такой универсальный раздел, куда можно прикрепить все иные документы. Документы, подтверждающие соответствие требованиям. Сюда вы прикрепляете документы на ваше усмотрение. Для чего прикрепляем документ о применении упрощенки? уведомления о применении упрощенки для того, чтобы заказчик в дальнейшем уже корректную цену включил в контракт с выделением НДС, либо без учета НДС. Итак, это что касается заполнения заявки на электронный аукцион по 44-му федеральному закону. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я прошу их задавать. Так, Для СМП в ЕИС решение об одобрении крупной сделки не загружается, нет необходимого поля, поэтому такое решение будет прикрепляться непосредственно на самой площадке. Это правильно, это не будет ошибкой. А, Все-таки вот этот момент я бы а, хотела уточнить. Возможно, для индивидуального предпринимателя, если вы имеете в виду индивидуального предпринимателя, не субъекта малого предпринимательства то в этом случае для ИП решение об одобрении сделки не требуется. Если речь идет все-таки для СМП, посмотрите, а, а, для ИП, да, все верно, то есть, в этом случае для ИП вовсе решение об одобрении сделки не требуется. Это документ, который необходим для участия юридических лиц, для, например, ООО, для АО и так далее. Для ИП документ не нужен и отдельно в заявку, соответственно, его прикреплять тоже не нужно. Итак, мы с вами сейчас... Перейдем к следующему нашему разделу нашего вебинара. Это участие в закупке по 223 федеральному закону. И на практике посмотрим, чем же отличается участие. Так, сейчас буквально несколько секунд. Я переключу демонстрацию, и мы с вами уже перейдем к участию в закупке по 223 федеральному закону. Так, следующий наш, следующий наш вопрос. Мы с вами перешли на площадку ОТС. Площадка ОТС работает с учетом требований 223 федерального закона и с учетом коммерческих процедур. То есть здесь размещаются закупки по требованиям закона о закупках отдельных видов юридических лиц и коммерческих процедур. Вот здесь будьте внимательны. По сути, конкретная электронная площадка, она работает в качестве агрегатора. Можно его использовать для поиска абсолютно всех процедур. Можно здесь же участвовать, если закупка проводится на нашей площадке. Либо, если вы нашли процедуру, например, электронный аукцион нашли, Далее открыли электронный аукцион, нажали кнопку подробнее и увидели, что закупка проводится на другой электронной площадке. В этом случае, соответственно, вы переходите при помощи кнопки на другую электронную площадку. Вообще по 223 федеральному закону площадок электронных очень много, поэтому здесь важно для себя разграничивать эти электронные площадки. В чем же заключается Разделение площадок. Разделение площадок заключается в следующем. По 223 федеральному закону есть закупки, которые проводятся для участия всех поставщиков, и есть закупки, которые проводятся исключительно для участия субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть если 44 дает преимущество для СМП, малое предпринимательство, то 223 дает преимущество для МСП, малое и среднее предпринимательство. Так вот, закупки, которые для МСП размещаются, они проводятся исключительно на федеральных электронных площадках, и в том числе, например, на могут проводиться на других электронных площадках федерального уровня. А вот закупки, которые не выделяют в качестве отдельного преимущества размещения для определенных организаций для МСП, в этом случае они могут проводиться абсолютно на любых площадках, которые предусмотрены соответствующим решением, которые э, имеют функционал, необходимый для проведения процедуры. И вот я э, выбрала закупку. Э, когда мы участвуем в процедуре э, по 223 федеральному закону, на что нам следует обращать внимание. Итак, сейчас я буквально несколько секунд посмотрю, какие еще вопросы поступили. Так, страну происхождения в первой части заявки просит указать еще и производителя товара в отношении отдельных закупок. Здесь, э, да, в первой части заявки вы указываете эту информацию. И в частности, здесь речь идет про участие в закупках с применением норм национального режима. Например, когда применяется 616-е постановление, когда запрет или когда ограничение допуска иностранных товаров применяется по 617-му постановлению. Вот здесь как раз вы эту информацию указываете в составе своей а, заявки на участие. Да, сведения указываете в первой части заявки. Ну, а, фактически... Вы указываете здесь не наименование участника, а соответствие конкретному требованию. То есть если требуется указать производителя, да, если вы являетесь производителем, вы указываете свое наименование. Здесь в этой части такая вот некая лазейка. Запрета нет, потому что фактически с вашим же товаром может участвовать другой поставщик, поэтому наверняка заказчик знать не может, но требований устанавливается по отдельным процедурам обязательно. Итак, мы с вами переходим к закупке по 223 федеральному закону. Здесь первое, на что мы обращаем внимание, это будет отражено... В документации закупки будет точно такая же информационная карта, где вы увидите сведения о том, для кого проводится эта закупка. Если это закупка для МСП, то, соответственно, вы учитываете, что по этой процедуре есть определенное преимущество именно для участия МСП. Другие компании уже в эту закупку не зайдут. Далее, на что еще следует обратить внимание? Предусмотрено или нет обеспечения заявки. Обеспечение заявки не предусмотрено. И вот здесь же мы видим то, что обеспечение договора также не предусмотрено. Функционал интерфейса этой площадки сразу выражает сведения об установленном обеспечении. Место поставки. Место поставки непосредственно по сведениям, которые указаны в документации закупки. Далее, сведения по проводимому тендером, Что закупает заказчик, в каком количестве, соответствие коду кпд 2 сроки по проведению закупки и требования, которые предъявляются к этой процедуре. Цена поставки и обеспечения. Цена Поставки здесь в данном случае имеется в виду начальная максимальная цена закупки, порядок участия в тендере и заключения договора, номер закупки на сайте закупки.gov.ru, где проводится процедура. И вот отсюда мы можем уже перейти непосредственно на площадку для того, чтобы зайти в закупку и подать свою заявку на участие. Будьте внимательны. Отдельные площадки, особенно это касается закупок по 223 федеральному закону, не для субъектов малого и среднего предпринимательства, они предполагают отдельную регистрацию в своих секциях по 223-му закону. Например, я буквально на этой неделе участвовала в закупке в коммерческой процедуре по 223 прошу прощения, именно закупке по 223 федеральному закону, не МСП. И э, это тот случай, когда потребовалось отдельно зарегистрироваться на электронной площадке. Почему нужно заранее заниматься вопросом? Потому что, как правило, требуется определенное время, чтобы зарегистрироваться. Возможно, требуется подключить тариф для участия в закупке. И, э, как раз это касается закупок не для МСП. Поэтому нужно определенное время для себя закладывать для того, чтобы успеть зарегистрироваться и при необходимости подключить тариф, оплатить тариф. Далее, здесь мы изучаем либо на площадке, либо на сайте единой информационной системы, мы изучаем обязательно документацию закупки. В части проведения электронных аукционов по 223 третьему федеральному закону будьте внимательны, здесь возможны разные варианты проведения электронных аукционов. Если, например, сравнивать с 44-м федеральным законом, то по 44 четвертому федеральному закону самим законом закреплено то, что закупка проводится в виде... Двухэтапной процедуры, когда есть первая часть заявки, есть вторая часть заявки. По 223 федеральному закону заявка может состоять как из одной части, так и из, из двух частей. Поэтому э, мы смотрим обязательно на особенности проведения тендера. Еще я рекомендую отдельно изучать положение о закупке заказчика. Положение о закупке заказчика, где мы его можем найти? Его мы можем найти на сайте единой информационной системы, на сайте Единой информационной системы, можно по прямой ссылке, можно через поисковик, как вам удобно. На сайте Единой информационной системы нам необходим будет следующий раздел. Это раздел, который посвящен планированию закупок. Здесь мы находим положение закупки по 223 федеральному закону. Переходим в этот раздел и, используя, например, номер ИНН заказчика, находим его положение закупки. Положение закупки – это основной документ заказчика, который регламентирует всю закупочную деятельность организации. Изучаем его положение и сравниваем текущую документацию сравниваем с положением о закупке на предмет наличия противоречий, несоответствий. Нарушений действующей закупочной документации положению о закупке заказчика. Если, соответственно, найдены какие-либо противоречия, несоответствия, обязательно направляем запрос запросы разъяснений. Если все хорошо, то двигаемся дальше, собственно, заполняем заявку на участие. И а, при заполнении заявки обязательно учитываем особенности проведения процедуры. Двухэтапная процедура или процедура с заявкой из одной части. В случае, если это, например, аукцион по 223-му федеральному закону с заявкой из одной части, в единой части заявки мы указываем сведения по товару, если это закупка на поставку товара, либо а, в отношении выполняемых работ, оказываемых услуг, если требуется указание этих сведений. И, собственно, в этой же части заявки мы указываем информацию о своей организации. И вот как раз это та ситуация, когда закупку, точнее заявку можно составить на бланке, если это прямо не запрещено документацией процедуры. Но, как правило, все-таки заказчики в этом плане не указывают в отношении заявки, что заявку необходимо составить на бланке вашей организации при наличии такового. И э, в этой единой части заявки мы указываем всю необходимую информацию по э, поставляемому товару, работам или услугам и э, указываем сведения по своей компании. Все необходимые документы необходимо тоже приложить в состав вашей заявки и а, до участия в торгах по такому типу электронного аукциона заказчику придут все ваши документы и в отношении товара и в отношении вашей организации, то есть заявка будет проверяться в совокупности. А вот по 44-му федеральному закону, когда а, вы подаете свою заявку, до торгов заказчику приходит первая часть заявки, а уже после проведения торговой сессии заказчику поступает вторая часть заявки. И, иными словами, на основании тех сведений, которые вы указали в отношении товара, работы или услуги по первой части заявки, заявка допускается до участия в торгах, либо отклоняется. А вот здесь уже несколько иная ситуация, когда все сведения доступны и э, заявка может быть отклонена по причине, например, э, несоответствия документации по вашей организации. Например, решение об одобрении сделки приложено э, неактуальное, либо не приложен обязательный документ. Но причины могут быть совершенно разные в соответствии с требованиями 223 федерального закона в соответствии с требованием положения закупки заказчика, и э, эти требования должны быть отражены в документации закупки. В отношении э, электронного аукциона с заявкой в двух частях по э, 223 федеральному закону, то здесь можно э, провести некую аналогию с 44 федеральным законом. И, соответственно, э, точно так же до проведения торгов поступает первая часть, где заказчик видит сведения по товару, в отношении уже после э, проведения торгов заказчик видит э, сведения, которые указаны во второй части заявки. Это касается именно компании, э, сведения по э, аккредитационным документам на электронной площадке, например, сведения по э, тем документам, которые вы собственноручно приложили в вашу заявку и так далее. То есть Здесь вот основное отличие заключается в типе э, проводимой процедуры. По 223 федеральному закону э, гораздо большее количество вариантов проведения закупки может быть предусмотрено. И участнику необходимо держать руку на пульсе, постоянно проверять, по каким требованиям, правилам проводится тот или иной электронный аукцион. В этой части в отношении 44-го федерального закона все несколько проще. Есть регламент, который прописан в самом законе, исключительно этим порядком и руководствуются заказчики. Итак, уважаемые участники вебинара, Прошу вас, задавайте ваши вопросы. Жду ваших вопросов. Следующий наш вебинар, он будет посвящен участию в торгах, участию в торговых сессиях в процедуре подачи окончательных ценовых предложений. Мы с вами точно так же возьмем для сравнения 44 закон процедуры торговых сессий по 44 федеральному закону и рассмотрим с вами торговые сессии в рамках 223 федерального закона. Поговорим, что есть общего и какие отличия есть между двумя типами процедур торговых сессий. Итак, вижу, вопросов больше не поступило, в таком случае на сегодня информация завершена, я надеюсь, что вам было полезно и интересно, большое спасибо за внимание, и я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания.